Здорово. Здорово. привет, как дела? Все хорошо, все хорошо. У тебя как? У тебя как? Mm. Mm. Mm. Что, что, что? У тебя такая установка, что у тебя евро ремонт что ли? Да. Да. прям ну, ты вообще. А у, тебя, а, у тебя как? а у меня нет, у меня нету евро ремонт. Почему? Почему? Ну, ты, наверное, богатый. Ну, ты, ты, ты, ты не работал. А, молодец. Молодец. Работаю. А, работаю. Работаешь. Работаешь? Я не работаю. Да? Почему? Да. У тебя папа богатый? Нет. Нет? Нет? А как это? У меня жена была. Даже пока есть жена. Жена. Женщина. Ну, прекрасно. Это, да. С праздник. да. праздником. А. Праздником. Да. праздником. праздником хорошего дня. С праздником.